Выборы прошли, а осадок остался. Центр разбирком намерен комплексно поверить работу петербургских избирательных комиссий. Пристальное внимание Москвы вызвало большое количество обращений от недовольных тем, как голосовали и подсчитывали голоса в северной столице. При этом в проекте соответствующего постановления делается акцент на то, что изложенные в жалобах сведения не влияют на достоверность результатов воли заявления граждан. Я на каком-то этапе сама выйду. Встречусь со всеми наблюдателями, представителями картии кандидатов для того, чтобы посмотреть, в чем же дело, где у нас целый ряд механизмов не срабатывает, почему самое большое количество жалоб и обращений по разным аспектам идет именно из Санкт-Петербурга. Возможно, дополнительная ревизия деятельности избирательных участков в Петербурге будет носить педагогический характер, чтобы выработать у нижестоящих избиркомов привычку оперативно реагировать в спорных ситуациях. Редактор